Чтобы вы не думали о войне в Украине, совершенно ясно, что Зеленский не заинтересован в свободе и демократии. На самом деле Зеленский гораздо ближе к Ленину, чем к Джорджу Вашингтону. Он диктатор. Он опасный авторитарный деятель, который использовал 100 миллиардов долларов американских налогов для создания однопартийного полицейского государства в Украине. И это не преувеличение. За последний год Зеленский запретил оппозиционные партии. Он силой закрыл критические СМИ. Он арестовал своих политических противников. Он посылал солдат в церкви. На прошлой неделе он объявил о своем плане запретить целую религию, украинскую православную церковь и конфисковать ее имущество. И все это за то, что она недостаточно лояльна к его режиму. И он сказал это вслух. Посмотрите на это. Мы должны создать такие условия, когда любой народ, зависимый от страны-агрессора, не сможет манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри. Первого числа Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству внести в Верховную Раду законопроект о том, чтобы сделать невозможным деятельность религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации, в Украине. Свободная страна не запрещает основную религию только потому, что она не полностью соответствует политической программе людей, управляющих страной. Но Зеленский делает это, и его кабинет сейчас разрабатывает способы наказания христиан за то, что они исповедуют свою запрещенную древнюю религию в Украине. Цитирую личные «экономические ограничительные санкции будут применены к любому христианину, уличенному в несанкционированном поклонении». Сейчас украинской православной церкви более тысячи лет. При полной поддержке администрации Джо Байдена и Конгресса США, Зеленский решил запретить ее. И Зеленский боролся за те же самые идеалы, на которых была основана наша страна. Ряд новостных агентств, в том числе CNN и ZL, A Times, сравнили его с Джорджем Вашингтоном. Так что они говорили нам это в один голос месяц за месяцем. Никаких разногласий не допускается. Неудивительно, что это сработало. Американцы сильно влюбились в президента Зеленского. Они все влюбились. Даже в сельских районах, которые голосовали против Джо Байдена, вы видели украинские флаги, свисающие с почтовых ящиков. Многим людям это казалось снова Второй мировой войной, доброй войной, битвой против тирании за рубежом, во имя свободы и демократии у себя дома. Большую часть года спустя становится все труднее и труднее верить во все это. Тайная полиция Зеленского совершила обыски в монастырях по всей Украине, даже в монастыре, полном монахинь, и арестовала десятки священников без какой-либо уважительной причины и в явном нарушении Конституции Украины, которая больше не имеет значения. И перед лицом этого администрация Байдена ничего не сказала, ни одного слова. Вместо этого они просто продолжают настаивать на том, чтобы послать Зеленскому больше налоговых долларов. Поэтому, естественно, Зеленский стал намного смелее. Почему бы ему и нет?